Итак, ребятки, снова здорово. Посмотрите, мы уже отмассировали человека, и тут видно э, здоровое покраснение. Это называется гиперемия. Значит, туркар кожа отличная, трафика тканей в норме, кровообращение хорошее. Вот теперь мы размяли шею, и после этого можно перейти к мануальным манипуляциям. Например, мы ее растянем. Так, сам чуть-чуть положим. Вот так. И поставим некоторые позвонки на место. Так, Опа. было, слышал, да? Ну ты говоришь, что боялся сначала, сейчас все нормально, да? Да. Отлично, переворачиваем в другую сторону. <смех> вот Еще раз. Все, хорошо, нормально все чувствуешь? Да. отлично. Отлично. Турун-туру-тун.